что, добро пожаловать на 12 этап второго сезона формулы 1 на гран-при Венгрии. И что же, Венгрии довольно интересно начиналась в квалификации. Первый сегмент, и у нас тут же вылетают два пилота, именно Хэмилтон и Феттель, потому что решили поехать на софте. А так как у нас тут пробел в шинах, и именно после софта идет ультрасофт, соответственно, у нас средний комплект софты и поэтому они спокойно отлетели в еще первом сегменте. Со второго сегмента у нас пошел дождь, я кое-как-то вышел с второго сегмента, потому что первый круг был довольно хреновым из-за того, что дождь начинал накрапывать только, и траектории как таковой у нас нормальной не было, поэтому на сликах как бы можно было ехать, но не особо быстро. Но мне повезло то, что все-таки никто не смог перебить мое хреновое время, и я вышел в третий сегмент. В третьем сегменте у нас уже был дождь, и там я со второй попытки кое-как поставил хорошее время и уже стартую с пол позишн, Что очень хорошо, потому что иначе я стартал где там пятым, шестым, но не, не очень для меня это было хорошо. Итак, в Венгрии довольно интересный трек, но при этом довольно узкий. То есть опередить на нем уже начиная со второго сегмента довольно сложно, потому что он крайне узкий и траектории для опережений нету. То есть либо вы едете оба очень медленно, бок о бок, из-за чего теряете кучу времени. Либо ты просто едешь за медленным болидом, врешь прямой и только тогда уже начинаешь атаковать. Стартовая решетка. Я первый, второй Вальфри Ботс, третий, Сергей Сиротни, Чувард, Чока Перес, пятый, Стабана Клон, 6-й, Шальклер, Карл Сайенс, восьмой. Кевин Маглсон, девятый. Макс Верстапен Десятый. 10-й Довольно интересная топ десятка у нас, опять же, потому что многие пилоты у нас вылетели, Феррари вылетели до третьего сегмента, Рьюис вылетел в первом сегменте. Также Red вроде вылетел тоже вот это во втором сегменте. То есть, ну, довольно интересная решетка у нас получается. По стратегии 2 пит -стопа. также немного меняя угол атаки перед тематикала для того, чтобы иметь меньше прижимную силу, потому что я стоял больше из-за того, что у нас был дождь квалификации. Стартуем. В принципе, неплохо стартует. Ботас проваливает старт из-за того, что он стартует на софте. Соответственно, у него, скорее всего, будет стратегия стратегии в один пит. Мы же с Сироткином тут же начинаем бороться. У Сироткиным был хороший старт. Я начинаю ехать с ним бок о бок в определенное время. Также Бот еще поиграл позицию Чека Пересу, из-за чего он просто две позиции на старте разжет. проиграл. Со Сироткиным мы закончили биться только под конец уже первого сегмента. Я вышел победителем по итогу. Ну, вот как бы, все очевидно. Ну и, в принципе, вот, то есть кто-то там, может, кого-то обошел на старте. Но, в принципе, получился довольно стандартный старт. Ничего такого не было у нас по итогу. После стоп пистопа выезжаю на 18-м месте. Решил его чуть раньше сделать, чтобы не быть задержанным кем-то на пидстопе. Но по итогу выехал позади всех, и стал для меня это небольшой проблемой, потому что начиная со второго сектора я ехал довольно быстро по отношению к ботам, потому что все у меня были настройки больше напряженную силу рассчитаны, и за счет этого я проходил второй третий сегмент быстро. Первым же я больше страдал даже. И это был проблемой. Боты, наоборот, медленно ехали. Из-за этого я в них упирался просто и терял кучу времени. С Фетельным я решил разобраться в начале третьего сектора, и мне это по по получилось, даже Эриксон впереди его чуть замедлил своей блокировкой, и поравнявшись с ним уже в шпильке я заблокировал, но прошел все-таки, и Эриксон стал вот для меня как раз большой проблемой. Потому что даже если считать, что я быстрее него тоже будет по идее напрямой, но у меня настройки не для прямой, соответственно, напрямую я к нему мог только подъехать чутко, и все. Дальше mm -hmm. же началось то, что я просто не мог никакого перейдить, за что скорость у нас, в принципе, плюс-минус была одинаковая. Моя прямое преимущество было только в поворотах, и это было проблемой. Ну ладно, я начинаю его преследовать потихоньку. Во втором повороте пытаюсь его пройти по внешней траектории, еще также заблокировал все кольцо из -за того, что он ну, ты не пойти но Эриксон начал тут же блокировать эту траекторию а потом самое интересное то что началось то что я опять же начал у него упираться конкретно и я не знаю как если не сломал переднее крыло сначала был первый удар справа окей был довольно легким но следующий удар уже в шикане слева я просто не знаю как не сломался переднее крыло плюс несколько раз еще в него уперся из-за того, что он заблокировал все покрышку я себе начал блокировать и по итогу вот, это было просто проблема, я терялся за Эриксон кучу времени, из-за впереди начинал уже оторваться, в котором кстати, был хэмилтон который нас очень хорошо. Проверил перед сломал ли я его вообще или нет, по итогу ни одного даже повреждения не было, даже не покатился в Салатовый, что было интересно. Но напрямую все-таки, из-за того, что у Эликсона не было уже ДРСа, а у него все-таки он был, я его спокойно обхожу, наконец-таки. Также позади уже было Середкин после своего пистопа после Чико Пересом. Ну а Ботеса, как мы знаем, был софт на старте, и он поит скорее всего на стратегию в один пист-стоп. Также я после выхода из первого поворота очень плохо выхожу, из-за чего Эриксон и Феттель тут же стараются у меня пойти. Эриксон оттормозился уже еще из-за того, что он был не на очень хорошей траектории. Ну а Феттель уже по внешнему я никак не мог пройти. Через какое-то время Сироткин догнал Эриксона, начал начинать проходить. Так как все-таки у них одинаковые настройки и прямой у Сироткина есть уже преимущество над Эриксоном. Но не так просто он смог его пройти, потому что он заблокировался еще по крышку во втором повороте. И более-менее уже только после второго поворота он смог с ним разобраться. Я же отогнав предыдущего Хэмилтона и Гасли, причем Хэмилтон уперся в Гасли, из-за чего еще передняя группа оторвалась от этих двоих. Я начал пытаться как-то перейти, пытался найти где-то место для обгона Хэмилтона его не мог найти но на прямой в принципе из-за того, что я был довольно близко к Хэмилтону за счет стрима я еще кое-как мог с ним удержаться и в принципе это был вариант для того, чтобы хотя бы пойти Гасли, потому что Гасли не было ДРС на прямой но все-таки кое-как мы догнали его также Гасли делает ошибку, из-за чего Хэмилтон тормозится еще жестче, потому что я его блокирую как раз таки слева ну и мы, я обхожу сразу, и Гасли, и Хэммитин. Потом кто-то начал ходить на пидстоп, из-за чего группа разделилась у предыдущих. По итогу осталось только Вандорна на трассе. без каких-либо проблем, Обхожу и его, впереди был уже Рикьярда. Также Сироткин позади тоже начал атаковать, уже Фетля догнал. Также они с Фетляным догнали и того же Вандорна, который, скорее всего, уже после пит-стопа вышел. С Вандорном опять там небольшая проблема у Сироткина возникла, они поравнялись. И какое-то небольшое время еще шли бок о бок. Вот, кое-как он все-таки прошел уже на выходе. И с Рикердом у меня возникли проблемы. Возникли проблемы не в том, то, что обошел я его довольно рано. Также небольшие контакты были с ним. Вот, я обошел его раньше зону ДРС, из-за чего он получил крыло. А крыло здесь дается только по одной зоне детекции. И, и дается оно на две прямые. На стартовую и уже после первого поворота прямой. По итогу якер тут же начал меня уже атаковать снова за счет дресса и Слипстрима. В первом повороте у меня спокойно пытается пройти по внутренней траектории. Мне это у него не удается. Но, опять же у него есть еще одна возможность в виде дресса. И по внешней траектории он пытался меня пройти во по втором повороте, но все-таки в поворотах у меня намного больше скорости. Через который время я меня догнал также Алонса, ботс у нас уже пошел на пит-стоп. И я не ждал то, что он после питстопа выйдет на ультрасофте. То есть, Ботас как бы имел возможность выиграть эту гонку спокойно, но почему-то решил пойти на стратегию два пидстопа. Вышел он позади Сироткина, конечно же, ну и тут же спокойно его опередил, все-таки разница в комплектах была велика. Так же, как у меня, Сироткина был уже поношенный, все-таки софт. За счет этого тоже это вносило некий дисбаланс в их борьбу. Ну и довольно интересно, для меня закончилась гонка. То есть, вы можете заметить, что ролик уже почти заканчивается. Собственно, предпоследний поворот, прохожу его как обычно, на выходе шпикидаю слишком много газа и ломаю переднюю подвеску по итогу на. Довольно тупая ошибка, которая стоила у меня по сути гонки, которую я мог спокойно выиграть, его по сути только Бозов смог как-то помешать этому, но из-за того, что он пошел на стратегию два пит-стопа соответственно уже он не мог мне особо помешать. И напоминает мне этот момент Феттеля, который в Германии тоже ехал, лидировал, но не успел оттормодиться в по итогу закончил тем самым гонку для себя, который мог спокойно выиграть. Также и у меня тут. мог все нормально довести до конца, но по итогу вылетел. Но при этом всем Сережкин у нас выигрывает эту гонку, что очень для меня хорошо, потому что Сироткин зарабатывает хорошие очки на этот этап, и я уже начинаю понимать то, что болит все-таки уже начинает доминировать нас всем, если Середкин хотя бы уже выигрывает гонки, что очень хорошо, опять же. Ну и по итогу, что мы имеем на подиуме, первый у нас Сирокин, второй у нас Даниэль Рикярда и третий у нас Вальтри Ботас. Довольно интересная игра провела симуляцию, то что Ботас по итогу приехал третьим, ну а Рикярда у нас вторым. Конечно же да, у Рикерда был один пидстоп, у Ботаса два, опять же, как я говорил. Хотя у Ботаса была самая выигрышная стратегия по идее на гонку, все-таки вторым местом стартовать иметь софт, перейти почему-то на ультра софт ради стратегии в два пита я не могу понять, для чего это было все-таки сделано. Ну, Мерседес, он Мерседес, вспоминаю все-таки стопа в Канаде, и не по причине там повреждений период антикрал, просто стратегии в стопа Ну, окей, стратегии Мерседеса, что уж тут взять. Первый у нас Серов, как я говорил, и Риккардо, и еще несколько кончиков прорвались просто с последних позиций, то есть у нас Хэмилтон прорвался неплохо. Феттель прорвался неплохо. Ну, в принципе, за счет одного пистопа немало ни гонщиков и опередили. По итогу в... по контактам у нас ничего нету после моего аварии. Да и в принципе контактов не было особо. Соперничество я тут же проигрываю у всех, потому что, ну, я просто не финишировал гонку даже. Поэтому имеем, что имеем. Также цель хотя бы выполнил еще на прошлой гонке. Ну и репутация, да. Ожидаемо. Также после гонка у нас был контракт, наконец-то можно поменять, потому что контракт, который у нас был после Франции был хреновым, поскольку детали у нас ехали э, значительные, такие прям громадные, очень долго, то есть 4 недели вместо 3, как я планировал, также пидстопов там что-то было связано, ну и задачи были у нас средние, они а сложные, поэтому тоже терялись ресурсы. Тут выбираю уже то, как я более-менее хотел, предлагаю и, в принципе, контракт прошел удачно, довольно для меня. Специально, следующий этап у нас Будет уже новый нормальный контракт, более-менее. Ну и по поводу улучшений у нас. Мы продолжаем качать 6 поскольку у нас самая фиговая 6 еще в пелотоне. Решаю уже начать качать распределение веса, поскольку у нас очень плохое распределение все-таки. веса идет. То есть у нас вес, конечно, по максимуму почти уже снижен. Остается пара модификаций на снижение веса. Но вот распределение, наоборот, почти не вкачано. Поэтому будут две модификации в 6. И на этом, ребят, сейчас с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи, ребят, пока-пока.